Ох, oh, друзья, ну что ж, всех приветствую снова на игровой истине. Меня зовут Парниша, и мы будем с вами продолжать, да, проходить Наруто Ультимейт Шторм, Ниндзя Шторм. Первую часть самую. Сейчас странно, какая-то хрень была. Короче, зашел в игру и нажимаю режим приключения. Жму-жму-жму на геймпад. Он не, не, не запускается, думаю, господи. У меня уже истерика, уже паника, думаю, неужто опять какие-нибудь сохранения слетели, что-нибудь случилось? Не знаю, ну, потом я вышел на э, начальный экран, и вроде бы зашло, загрузилось. Так. Ну, не знаю, что с этой игрой не так. Э, так, да, у меня все в порядке, я все собрал. Я, друзья, вам повторюсь, что. Э, да. Я в прошлой первой серии переиграл большой очень отрезок. У меня слетели сохранения. Это было... очень жестко. Что по карте? Что по карте? По карте все чистенько, все хорошо, все убрано. Можно смело приступать к новым заданиям. Так, я тут нечаянно взял задание Джарай. Перепутал его, да, но его не проходил. Поэтому выбираю S-рам, кстати. У него с вами проходить. бежать нужно на Джи, джиряи. Ну опять ты медленный такой, а? Ну вот это вот зачем? Вот, вот, вот я не выбирал это, он сам вот тупит. Я не знаю, что такое. Вот реально игра. Непонятно из-за чего тупит. Либо сама натупить, либо может быть из-за русификатора. Я не знаю. Но тупит реально жестко. Так, вот здесь нас ждет. Жидяйт, Джирайя. Как-то так прям приблизился, как будто он камеру опустил, как будто он какой-то великан, и не знаю, вообще жесть. Так необычно. Зади, кстати, там котики лежат. У меня тоже смо смотрит а, мое прохождение. Ну что ж, здравствуй, Джирайя, как я по тебе скучал. Так. Что он там нам говорит? Локтюр. Что такое локтюр? Будет какая-то тренировка, походу, да? Опасная сила. Сражение против великой и опасной силы. Я понял, что это за три ячейки. Это этапы. То есть, э, в каждом этом испытании, по, ну, три этапа. То есть, здесь три боя. Бой-бой-бой. Блин. Наверное, опять что-то с условиями будет. Что-то жесткое. Так, Наруто. Чего? Не знаю, что это означает. Без понятия. О-о-о! Против кого? Против Кими Мару. Кимимару, кстати, очень силен. Костлявый этот тип. Он атакует костями. Так. Кого лучше выбрать из этих всех? Я хочу выбрать Саске. Ah, а, кстати, смотрите, меняются даже эти Ингредиенты э -э Чё с господи Да, меняются, смотрите, состав Интересно Сам подбирается, прикольно Пускай будет Саскэ И вот здесь Табираму выберу И выберу Вот это вот Барочню Куринай Пускай будет комбо Я не знаю, конечно, на что это влияет Ну, но... пускай Буду пробовать Как говорится Ух ты Нифига себе у него какая-то там Огромная ракушка из костей Охренеть просто У, у Противника получена защита Чакра противника постепенно восстанавливается Ух ты более-менее красиво даже. Для 2008 -го года. Это лучший график вообще. Подходи, я позабочусь о тебе. Саски такой. Все для блага. Арачимару самый только ради... Чего? Не, не понял окончания. Так. Ах ты засранец. На тебя. О, махал он. О, еще это... Такой. Вот. Давай, ну, ну, Саски, Саски, ну! No! А -а -а. Блин, что-то, что-то, как-то не идет. Даем я иди суды. Блин, подмена не работает вообще, друзья. она не работает, мне это бесит, просто вымораживает. что это происходит сейчас саски я вот я артирировал этот э -э свиток и что то саски как-то аж телепортируется наконец-то я по нему попал ага он меня как щенка делает жесть какая-то да получай ты. о ну-ка, хочу посмотреть. Ультимейт есть тут? Да, еперный театр, да? Как щенка просто меня разорвали. Но ультимейт сделал Кими Мару на мне. Потрясающе. Давайте посмотрим его. Потрясающий ультимейт. Он мне опять второй раз сделал. Охренеть. Ч ⁇ -то как-то... То ли я за Саски играть не умею, то ли я не знаю, что происходит, но реально как-то мне очень тяжело. Наконец-то я сделаю мои друзья. Посмотрим. Федори! Я понять не могу, почему у него. У него жизни, что ли, не. На ультимейт, что ли, не реагирует, что ли? Я понять не могу, что за бред? Что это было сейчас вообще? Непонятно. А, нет, друзья, реагирует он на ультимейт. Просто странно. Походу, просто я не успел нажать более-менее несколько клавиш, поэтому урон что ли засчитали? То есть показали почти до конца ультимейт, но якобы Саски в конце то ли промахнулся, походу. Поэтому как бы не засчитали это. Странно. Ну, наверное, да. Конечно, очень странно. о Саски в облике таком дьявольском. Интересно. Так, выберу я Рокали. За него я еще не играл. М Кого выбрать? Асуму выберу. Ну и Херузена выберу. Или как его Херузен зовут, зовут, да? Правильно? Или, или, или хер Херузен это третий Хакага, я уже не помню. Что-то я из головы, из головы мне вылетело. Так, получено скорость движения, чакра постепенно, противника восстанавливается. Ага, ну я думаю, ух, какая карта классная. Вообще офигенная. Я думаю, я справлюсь. To... Такой роклей мелкий to... pro... <laughs> против всех. Жесть, Саски тут. Какими-то страшными крыльями. Так. Ну, что это было? Вот, сейчас у меня персонаж бегает. То есть у меня какой-то какой бред, друзья, возникает непонятный. А, я бывает вот на стике переключаю буквально, вот, то есть движение обычно у меня персонаж не движется. Он движется у меня только с помощью прыжков. То есть прыжок нажимаю вправо или влево. Он перепрыгивает нормально, и с помощью чакры. Я думаю, что за дичь вообще? Это походу игра так лагает, я не знаю. Сейчас вот, вроде нормально. Может быть, это проблема еще и как раз э, с подменой такая вот. Ух ты, как он переместился. Да оперный театр что-то как-то... Шестовато. Да иди сюда. О! Готово. Ну-ка, покажи. Как там. Силу! Осени или весны чего там <соцентральный голос> блин, значит она такая рожа у него конечно <соцентральный голос> головой ветер конохи берищ Ды вроде бы чей неплохо, да? не знаю вот опять подмена, подмена, где подмена-то? -мо, -а, почему подмена то нет? подмены нет да! Ну а тебе, ох, прикольно. Иди сюда. Ох ты, сосанчик, а. Ну-ка. А если я впечатку к тебе, кстати, у меня их две. Вставай! Ах ты козлина! На мне ниндзюцу! Сделал! Ого! Ультимейт еще. Все, я труп. Я снова труп. Что-то как-то сложно. Давайте посмотрим этот ультимейт. Жестко. О, Жестко. Я чувствую, что я не могу проиграть. Да, это было жестко. Това. Мы победили, мы справились. Так, кое-как мне это получилось. О, злой Наруто, да вы что, издеваетесь? Это что-то как-то жестко. Ну, давайте я, наверное, выберу Наруто. Наруто против Наруто. Так. Кстати, костюмы у меня для кого-нибудь доступны, нет? Вообще ни для кого, да. Ладно. Так. Из этих... Толстяка выберу вот этого. И вот этого Па паучка! Везутся. Оба. Поехали. Посмотрим. Блин, ну, конечно, Наруто в таком обличии, он, он нереально крутой. Противник повышенной силы атаки. Ага, ну, то же самое, как и в прошлый раз. С Саски, и на этой же карте. Отлично, понеслась! Let's fight. О, oh, черт. Потому что мою бомбу что ли кто-то атаковал. Да? Вот, вот, вот что с подменой? О, oh, черт. О. Oh. А так, так, так, так. Я попал. Неплохо. Неплохо, слушайте. но он уже мою шкалу целую высек вообще. Просто. Ну сейчас будет, конечно, поровну. Это еще, no. да. На да, чуть-чуть поровну. Так. Злой Наруто против доброго Наруто. Да е-мое. Да! Получай. Так толстяк ну, подмена подмена, о, получено, блин с 500-го раза с 500-го раза получилось Пожрём. немножко Ромена кстати, если долго бить э, противника в блоке, то у него начнут звездочки, короче, появляться. ну, типа, он оглушен будет таким образом о, хвостом Ах ты! рисингганом меня! Засранец такой... Но опять! Все, я труп! Блин, два рейсингана, я труп вообще... Жестко. что то я переирую, переирую... Как-то сложновато, а? Вот здесь номер один, говорит Наруто. Да, мы номер один. С третьего раза где-то получилось это... Блин... Каждый бой... Растя растянулся надолго, короче. Это было сложно. Это было очень сложно. А, нужно нажать. Продолжить. Точно. Так. 27 ре, неплохо. Кстати, самый большой мой выкрыш пока что. За все время. Ну пропускайся, мы счет Чё... А, все? Скрол... А что он так это ладонями сделал? Казал, что-то еще будет. Пять скроллы появились. Блин, в разных местах. Так. Э -э могу их потом собрать, вот просто интересно или нет? И прям сейчас надо не собирать их бежать. Так. Что у нас вот здесь? Э -э новый Ромен. Новый Ромен. Это... шоп. Это Итем... Item... А, забыл на... переводится. Ну, короче, сбор всякой хрени. Всякой ерунды. Так, давайте вот пройдем мы деревья. Что нас тут ждет, посмотрим. Уес. Oh, yes. О, ну, как раз по пути соберу... Опять медленно, боже мой. Скроллы эти. Так, где мне кто ждет? Не понял. Господи, вот же они все. О, команда 7, вся в сборе. С какахой. С какаши. Сбор команды 7. Стремление преодолеть все трудности. А, здесь два у нас раздела. Подъем и бой. Подъем. Подъем. Впервые будем мы вверх на дерево лезть. Так. Интересно. Ну что ж. Приступим. Они еще будут мне сейчас мешать подниматься. Насколько я помню. По прохождению по просмотру дерево это бесконечное конечно будет главное за время подняться так а что сейчас было а типа наруто тоже мешает им да ух ты прикольно а да птлетят что ты как я должен так что происходит вообще стоп не нужно вперед жать или нет Вообще пока что.. Как-то от души. А, вот здесь вообще жестко. Так. Оу, оу. Саски, ты это. Прекращай. Да, вот здесь вот. Как-то жестко. Так, я их вообще, в принципе, обогнал, нормально я иду. Блин, я понятно, как здесь вообще нереально, как бы и шара у меня летит меня Жизнь полная оу, оу, оу Хо так, Полена, полено должно действовать, вот полено я беру и оно действует, да? посмотрите, вот оп, а, нет, фига не подействовала а как понять, когда оно действует Вот скотина все, а, в конце, в самом ну, я успел. Нормально. Я победил! В принципе, минуту э, отводится на все это. Минута 40 секунд. даже. Ну, пока было просто даже, можно сказать. Мне, мне понравилось. Только есть моменты вообще, где невозможно увернуться. Просто невозможно. <реш> Кажется, что легко. На самом деле, не очень. Так, и сейчас у меня будет вроде бой, да? Эти ладони, конечно. Как он становится... О, против какахи. Э -э, Повышено скорость движения и силы атаки. Ничего сложного. Зачем эти усложнения делать? Какая-то новая карта. Построитесь и пред пред пред предоставьте все узумаки Наруто. Хорошо, давай начнем. Ах ты, мне уже пощечину улепило, а? Вот какаха! Как. Блин, ну, замена, замена! ЕДОРИ! ЕДОРИ! ЕДОРИ, ЕДОРИ! а а Да, я хотел... Лесенган... сделать с этим... Лесенган что, доступен что ли уже? Он вроде не должен быть, быть доступен тут, пока что. 크, как бы до него рано. О, что-то мне какаха делает. Как, как там заряжать рисингун? Ага, доступный, смотрите. ну куда ты криво ну пробуждение что там у нас чакра девятихвостого хо-хоу давай сюда камни, ко мне ком цумир ком цумир да блин ну какой он хитрый так, как а иди сюда я сказал вот так дыщ а могу я рейсинглунг применить ну что-то мне не применяется. Ух ты! Ух ты! Ух ты! В таком режиме я впервые применяю ультимейт. Вау! Лученкан! Да! Я победил! <свист> <свист> Такое лицо у него Я не могу <свист> Такое прям вообще лицо <свист> Маньячная жесть а, Такое даже Я такого в аниме не видел реально У него лица ни <свист> разу 25 рево За два раздела неплохо Так Давайте уже все, а Опять снова секретные э, два часа... Чего? играйте два часа... Э, я не понял, что это было достижение какое-то сейчас внутриигровое, или что это было вообще? Сейчас... Так, э, наверное, я пойду скроллы соберу. Потом мы с вами про будем продолжать Так, здесь и темп, стоп, темп да? А, нет, я сначала сохранюсь Блин, ты что, за бред тут происходит? Я не нажимаю на клавишу, он сам нажимать. Вот, все, уманился вроде Давайте сохранимся Адриха как подальше, а то, блин, боюсь, выкинет меня еще. я сохранился? Точно Да вроде бы да. Так, здесь должна быть секретная дверь. Поворачивайся, камера. А, два ящика, на двери я, как вы видите, не наблюдаю. Опять включил ты с, с, режим. Отключи режим, ё-моё. Так, и тем. Да? Меня снова выкинуло... Кто хороший мальчик? Я хороший мальчик, потому что я сохранился. Так, здесь у меня обмен. Я не знаю, есть у меня в наличии эти цветы тут. Голубые цветы ему нужны, да. Просто я не знаю, где их получать, именно эти цветы. General Store. Тебе что-то надо тут. А, нет, фигурки всякие. Мигурки, фигурки. Тайны техники, сцена ТТ Наруто. Так, я отключу вебку пока. Давайте куплю. Так, продано. О, достижение. Ультимайт Джифан. Uh, достижение не далее. Так. Есть. Сакуры. А, блин, уже 53, -мо, как-то. Что-то не хочется не тратиться так. А, это музыка. Ну музыку возьму чуть-чуть. О, Music фан Так. Фигурки. Зумаки Наруто. И отлично. Еще одно достижение. А, ну короче, фан по этим фигуркам. Две Сакуры Харуна. Так. коллекция на темп 7% 5, 10 um, прикольно слушайте, вообще просто круто реально круто так mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. подсвечивается все-таки этот дурацкий обмен ну как бы как бы нет, наверное нет нет Попробовать еще раз бегать. Там еще есть магазины, конечно, внизу. Может быть... Им отдаду, что они хотят. Может быть, это у меня есть продать. Но продавать нечего. Вот это, да, что хотела вроде бы. Да нет, тоже. Well, being... Ну, тогда чушь. Давайте я сохранюсь здесь. А, вот здесь еще один, одна точка есть. Бакстор. Не. Так. Yes. it is. It is. Сколько у меня скроллов то 144. Там на них тоже что-то там приобретается в галерее, кажется, насколько я помню. Uh, кстати Да сжимайся это уже! лекция ага. мне нужно обязательно стать на точку сохранения фигурки давайте посмотрим а ну такие обычно обычные так сосуки Ух чиха Сакура Харуна... А, так, там уже у меня две Розовый такой фон стал... ча. Это я такая прикольная... Тайные техники... Ну посмотрим... Пижама есть... А это что такое? Так, это жесть, пижама, да? Я понял! Ну... Чем мне это показывать? Oh, no! oh. не знаю что это был за бред а, в чем отличие Хэнбок. это че другое вот это пижамс пижамс а это что тогда это обычный наруто я не понимаю вообще Чего я приобрел ну тут саски это чидори обычные а что остальное другое, я... я... Я не понимаю вообще. Я реально не понимаю. Музло. Ну давайте, наверное, в конце, когда я все это куплю, все это посмотрим. дирам еще посмотрю. Экзамен на выживание. Три звезды. И... Что это? Вау! А, типа... Ха. <сх> Интересно, прикольно. Хм. короче, это Хм. Хм. Хм. знаете... Типа такая, не знаю, фигурка с анимацией, как будто, знаете, вот, типа, э, снега в этом, э, в стеклянном шаре, типа такого вот. Ну, прикольно вообще, конечно, сделано. Вот. Кстати, этот прием э, два пальца в зад, как говорится, по, ну, там по-другому конечно, называется, позаимствовал Наруто. Вот, э, с помощью него он выиграл, точнее, победил в экзамене, я не помню, Чунина, кажется. Так. Uh, меню миссии. Что мы возьмем дальше с вами, друзья? Обязательно влепи кнопку лайка, подписку, оформи и, конечно, пиши свои комментарии. Обязательно. Это вообще вот никуда просто без этого. Так. Что с этой игрой не так, друзья? Я не знаю. Я включил этот, э -э это задание. Я снова, снова выкинула из игры. Я просто поражаюсь. Это кошмар какой-то. Просто ужас. Так. Вот это что у нас такое? Hide and seek с Канахамару. Прятки? Вроде бы как. За 90 секунд найти Шикамару надо. О, Канахамару. Прошу прощения. Так. Добежит и уже старый этот пердон. О господи, я вот здесь. Я сейчас засну, пока он добежит. Ну, давай. Телись. Друзья, что с этой игрой не так вообще? Скажите. Так, вот нас ждет Канахамару, этот мелкий проказник, любитель Наруто Узумаки. И вот будет нас сейчас спросить, ха-ха-ха, да, найти его, войти в порядке, короче. Первый шаг к тому, чтобы стать великим ниндзя, игра прятки с Канахамару. Поиск, интересно. Нас никуда не переносит, будем мы здесь его искать. Так. Он может спрятаться в любом из ящиков. Так, за 90 секунд. О боже. Нужно вот этих всех опрашивать, да? Ч тебе почем? Так, попросил. Они не на направление эти штуки в листе? Блин, за сохранение вообще я бегу Та фак Так Ящик о! Попался! Ха-ха! Быстро я тебя нашел! Вообще! С первого раза, друзья! С первого раза повезло! Удивительно! Если сейчас не ждал, ты... то буду заморачиваться долго. Вообще просто. Очень быстро! Странно. Пять секретные скроллы. Появились. Так. Йоу! Я. Так, так, так, так, Аранг. С. Давайте возьму я, наверное, Аранг. И что это у нас вот с этим. узачком еще. Ага, опять прятки, что ли? И снова асканахамару. Зачем? На сей раз. А! Ого! Аж там. Ну, может быть, заодно и скролла соберу. Жесть! Его друзишки тут уже стоят, ждут вместе с ним. А, на сей раз, наверное, их троих надо будет найти. О -о -о. Это прям серьезно. Он хочет мне подарить книгу? Или уже, уже ее подарил? Я что-то понять не могу. Игра «Прятки с Канахамару». Э -э, угроза от молодого соперника. Угроза. Так... Снова за 90 минут. Ой, секунд. Да. Канахамару зелененький уделяется. Удон. Удон. Так зовут, что ли, типа Удон. Лапша Удон. Синеньким Мо Моеги. Моеджи, как прям не знаю, розовеньким. Обил-то. А Сам. Не знаю, кто это вообще. Что это такое? Ладно, сейчас посмотрим. 160. Всякунд. Так, все зеленые. Недок. Маеги показывает, где находится, да? Так, девочка. Показывает зеленые. А, они направление показывают. Коробок. А, пусто. Давай, побежал уже. Что ты стоишь? Весит туда. -то. Так. Uh, обратно. Да, ёперный ты космодром. Mm. Показывает обратно. Может быть, вот здесь? Черт! Блин, ну еще он долго так стоит? Не бесит. Так. Нет. Давай. Беги! Блин, никого нету. Я в шоке. Где же они есть? Они же могут быть угодно. Что-то как-то не больше вымораживает, как он долго стоит, и, и, и, и Или, это переживает еще этого всего. Мне просто реально это вымораживает. Нет. А... Здесь. Здесь же ничего нет. Туда, туда показывает. Вот the fuck? Я вообще не представляю, где они. Жаль, коробки все обыскал. Назад. Куда назад? А, там еще коробок, да? Да где вы, твою дивизию? Кто будет продолжаться вообще? Так. Мальчик показывает куда-то... Ни одного не нашел пока. Ну, разговаривай ты уже с ним, не тупи. Ну, дальше показывает. Туда дальше, может быть, здесь. А -а -а -а. Да, это реально сложно. Белая, он туда показывает. A... Где здесь коробок? Что-то мне показала. Где он тут? Еще камера такая медлительная, Господи. А -а -а. Я еще просто общаюсь сюда походу. Ты не даешь. Да, я мое. Да куда? время идет, когда он переживает? Ты куда? Бежит ты? -мо моё Просто ни одного не нашел. Я не просто приятки не Как? Это реально издевательство. Сколько интересно надо просить, чтобы точно не показали. Местоположение. Белое. Я вообще не успел Никого не успел поймать! Просто никого. Друзья, это какой-то канделябр просто. Да куда ты бежишь, еще бесит, вот тут. Он сам бежит просто. Все, я не успел. Ну, тут белый, конечно. Может быть посередине, вот там три штучки. Ну, это уже. Это уже хреново, короче, буду перезапускаться. Друзья, я не знаю, что прошло наверное уже хрен знает сколько ми минут я уже заколебался в эти пятки играть с помощью с помощью тренера потрясающего остановил время и просто вот лажу и ищу мерзацев ни одного не нашел наверное прошло уже 15 минут ни, ни одного вы посмотрите сколько их я уже опросил я сколько и коробок перелопатил этих дурацких я ваня не могу, где они? И на крышу смотрел, и везде смотрел, и всех опрашивал. И главное, они показывают, например, вот красный показывают, как бы туда сначала, а потом сюда, типа вот здесь где-то посередине, должны, ну, как бы с правой стороны должны быть. А, зеленый непонятно как-то белый вообще молчу, куда-то туда, туда, туда, в разные стороны. Блин, это жесть, он опять начал меня народ ротом не знаю, когда я, может, запись включаю в начале, вот Без понятия. Из-за чего такое вообще может быть. Хотя игра очень, ну, как бы слабая. Такого не должно быть. Ну, вот с помощью тренера только как-то я пытаюсь их найти. Ни одного не нашел. Это просто дикость. И вот эти постоянные дурацкие, повторяющиеся реплики его. Мне просто уже вот просто... вот здесь сидят. Не тошнит от этого. Я и так, и так, и все, везде, и повсюду. Да господи. Это. Это реально пытка. Это ужас какой-то. Сделано, как говорится, в старых э -э традициях. Пытки геймера. Все вот задания дурацкие. Просто. Не знаю, куда уже бежать. Что делать вообще? Блин. Может быть куда-то не знаю. Ну что вы коробку не показываете. Знаешь нельзя еще и кеном кидануть так вот в коробку? Да. а не немало да а, могу да но ничего не будет это вообще попадос это это ужас это просто ужас это маразм Ах, так где там там еще тип стоял где-то да вот здесь еще это камера дебильная Показывает, вот, смотрите, прям ровно иду. Куда он показывает? Ну, коробок где-то, походу, за 3-9 земель отсюда. Я как ты заколебал повторять вот это вот? Где же они, где же они он Повторяет По 150 миллиардов раз. Да стой ты, господи. один коробок. Пусто. Ходи, я нашел Канахамару. Э, Столб, стол, блин, не показывает. <свят> а неплохо, он говорит. Прям Канахамару сразу нашел. осталось найти его друзей. Блин, э, вот здесь я его вот нашел в этой вот точке. О, ох, здесь много ящиков. Представляете, рядом будут его друзья. Я удивлюсь, если это так. Блин, чисто случайно. Минут 20 уже прошло, реально. Я уже всех опросил, походу, там вот сейчас посмотрю еще раз. Ну вот вверху четверо осталось, да? И все. Вот просто как лажу, как непонятно кто, и Яшкети осматриваю. Бред! О, нашел этого сопливого удона. Кое-как! Ох, так, там? я не пойму, один остался или два их еще. Я уже заколебся в доску доски. Как же это сложно! Вот реально я его нашел, он там получается. Кстати, я не помню, каким цветом был. А он был у меня синим цветом, да? Синим. Вот смотрите, я его нашел на этой прямой, а рядом даже синенькой отметки нету указателя вот последний ваш вон там Это... Это невозможно Это реально невозможно Найти за это время Лазишь как дурак Реально Вот Все эти коробки переворачиваешь Это отвратительно Я этот ящик уже не знаю сколько еще, Друзья Прошло минут сорок Наверное. У меня уже глаза болят и мне тошнит от этих фраз наруковских. Я не могу найти эту третью. Это, короче, девку мелкую. Я без понятия, где она. Я смотрел даже прохождение у других людей. Нет! Вот На тех же местах, где они находили, нет! Я все коробки вот эти поднял просто. Ну, где-то вот осталось меньше 10, наверное, коробок. Реально. Потому что нигде уже ничего нету. Я все облазил, все понаходил, все поперев... перевернул. Ну, что-то мне эта миссия ужасно дает. Как я с первого раза, Канахамару на нашел, в предыдущий раз, я не знаю. Как в предыдущей миссии. Это, конечно, нонсенс. Вот здесь просто каторга. Это, это жесть. Я, суббаса, иду сейчас. Спасите, помогите, кто нибудь. О, коробка, надо же. Я именно вот сейчас как такой, как Наруто. Он нах... не находит ничего потому... такой же я где ты спряталась сволочь ленькая не знаю тебя еще больше назвать ужас какой-то где ты где ты где ты где ты я иду за тобою Я сейчас заплачу от радости Час, около часа я потратил На эту лобудищу просто Боже мой О, господи 15 получила и тысяч. Их странно, кстати, э, вроде бы... Канахамару. Это... Э, нашел я эту девочку там же, где нашел этого соплячка. Вроде бы. На берегу. Хм. Реки. Странно. Я показал бы, но не мог это сделать. Дорогой Канахамару. Это хоть письмо, ну или книга. Блин, это жесть. Э, жесть. Это настолько жесть, что... Я не знаю, что сказать, друзья. О, сколько скроллов появилось. Блин, я далеко подальше пойду, сохранюсь. Я так вымотался просто на этой миссии. Я смотрел прохождение других чуваков они записали да, вот я смотрел трех геймеров, трех совести вообще никакой, друзья будем честными э -э -э, три человека знали, что это до безумия глупейшая миссия не упомянули они вообще и просто обрезали кусок, нашли только там того же Ганахамару и все просто бред это реально бред очень обидно. Так. Аж три раза сохранился. Выходи. А... Ну, ну, ну, вот это вот почему ты после сохранения вот это вот делаешь. Вот объясни. А, зачем? Так, скролы наверху. Кстати, не сразу тут появляются. Нет! Отмена. Отмена не сразу появляется. Так давай есть Хотя бы вот эти, вот эти себе а там еще есть сейчас я их пособираю такс по поводу рамены друзья у меня аж тут три рамена доступно, отлично вообще давайте отда а отдадим наши ингредиенты такс наелись ох прям как он кушает аж саму хочется а, у нас увеличивается шкала на чуть-чуть Шкала нашего азота Чакры нашей Я думал, просто восполняется Ну, понятно, она увеличивается Новый продукт доступен Цветочный рамен Цветочный Ага, цветы нужны Блин, цветков Вот the fuck, куриный Так, куриный уже... Или я с того момента еще не сохранил это? Блин, опять тупит. Yeah, so так. I'm Наверное, so да. <coughs> да, точняк. Есть. Дальше. Ореховый. What the fuck? А! А, вот, все. С хрустом... С пикантным хрустом выделяющийся раман, было написано готово. С красным мисо. Мисо рамен приготовленный с большим количеством красного миса. Мясо, может быть. Что за мисса? Что такое мисо? Грибной. Нет у меня грибов. Нету. С яйчом. С яйчом, да. Тут и дофига. Просто дофигища. Ну.. Неплохо так чакру я прокачал. Давай, копти. Копти меня. Так. Сколько я там вообще... А, мне там не указано. Ну, сейчас посмотрим. Опять будет 1%, на 1% прохождение. Я не знаю, почему. А, процент не движется прохождение. Я понять не могу. В игре. Так. А, давай. Да, 1%! Что за вот-то ватафак? Почему? Я ж прохожу миссии. Я не понимаю. Спасите, помогите. О, доступна миссия, да? Тренировка командной работы. Ну давайте посмотрим. Не. -е -е -е! А доступно Ху! Е, е, детка, наконец-то сюжетная линия доступна. Ценный урок от какаши Командная работа, бой! Невозможно войти в режим пробуждения. Вызовите персонажа поддержки по крайней мере два раза. Без проблем. Ш -ш -ш -ш -ш. Без проблем. Неужели работа в команде настолько важна? Ну что ж тогда, начнем урон. Важна, Наруто. <рука>. Ого. <и> Когда я успел нанести аж 29 ударов. Готово. Бежи. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот и все. Я был крут, не так ли? Какаши, сенсей! Конечно! Ты вот готова. Это было быстро и классно. Так. Mission accomplished! Ха-ха-ха. Пять <monteste> такое? Чё это... А, ничего не понятно. Ого! Сколько там скроллов в одном месте. Так. Нажимайся, ты ё -моё. Ну, сейчас. Тоже 1%? Вы что, издеваетесь? Так, 13 очков э, XP из 999 Эй, Боже, твоя воля э -э, Пойду те скроллы Соберу и будем приступать Еще к одной миссии Скроллы я собрал Опа, смотрите, смотрите Смотрите, все друзья Зелененькая меточка появилась Вверху, мигайка Так, это какой-то, походу Ингредиент ну-ка, я сейчас до него добегу. Блин, то, то, то, то, то такие маленькие та, ä, прям точки, их прям тяжело сразу увидеть. На всякий пожарный сохранюсь еще раз. Даже сохранение долгое. Я уже в эту игру играю 4 часа почти. Ну, то есть половиной. Офигеть. Просто офигеть. Я прошел 1% игры! What the fuck? Такое впервые вообще, ну, не знаю, что-то какое-то бах Я не знаю, ну как бы миссию мы уже порядком прошли. Так. Кулаком можно пробивать. Вот так вот. А, где? Наверху, что ли? Ингредиент. Um, как туда забраться? Ах ты! Есть! Да! Да, блин! Какая-то жесть, слушайте! О, да! А, вон, вон, вон! что -то, -то какой-то ингредиент, да? что, -то что -то такое что -то что -то смотреть. Хроника ниндзя Сакуры. Оу, ниндзю 101. А, Достижение получено. Интересно, слушайте. Это просто какую-то хронику я нашел. А, это сюрбокс. Вот они, зелененькие, да. Хм. Как-то это все странно. Нафиг не сдалась ваша хроника Сакуры, блин. Ох, как я подпрыгнул. Хорошо. Даже перелетел. Так. Меню миссии. Миссия комплект. Так. Вот это что у нас? Навыков движения. Доступно нам вообще? Да вроде бы да. Сюжетная миссия. Так. Техники ниндзя, основа движения, испытания а. а, найти кошек Господи, бред вообще Еще, еще тот Да, здесь нам, нас с какаши просят найти кошек каках Испарился Наруто, телепортировался В туалет захотел Так Учит нас Сбиранию, которого я уже сам Научился пять секунд каждый раз покажи кошки будут идти а мне нужно отключить, этот тренер меня. все одну кашандру нашел что-нибудь что цвету бантик бантик на ухе Мяу. все готово так С тренером просто вот эти вот эти глупые моменты друзья они быстрее обыгрываются у 30 секунд не дали а может только и. Да, не вряд ли. У меня тренер, наверное. Последствия тренера. С стоп, нет! Стоп. Мне нужно задание взять. А... Я что-то. Или... Или кошку найти. Я что-то. Ух ты! Я от здание. В здание могу прыгать? А, нет, все-таки кошкой. Полосатый. Полосатый, полосатый. Нашел тебя. Слышал? Ты нашелся. Так. Я готов. Так, он там. А! Вот эти штуки еще есть. Дурацкие, да. Раскачка! Дурацкая раскачка, конечно. Боже, что так медленно. О, боги. Ну, камон! Oh. <свист> ну. Блин, тяжело попасть. Есть! Так. А, сальто опустить. С... А, вот так. Понял. Все толстненькая миссия да миссия не завершена пять кошек то почему миссия завершена ну короче исследование города как тут взаимодействовать ну как-то поздновато они все это показали вообще очень поздновато где там коробок ящик берем его вон. хать хать не приказывает как он то <ч in the background> бежит и говорит вообще прикольно конечно добегай бери кису. Белая киса с черными ушами. Интересно. Прикольно, прикольно. Так, и последний манем Это этот перескок, который я вообще не использую. Нужно обязательно выбрать синюю территорию. Она показывает, что я могу туда прилететь. Или как он летит, прям мне же страшно, реально. О, кстати, первая киса. Как будто вот реально хари по этому... По бетону ужас какой, Ах, у меня аж... как-то не по себе все загрузка да, к чему тысячу мне дали ингредиенты для романа Ля... роман, да ну-ка появилось что не Вряд ли. Нет. Так, стоп. Здесь. Нет, нет, нет, нет, нет. Так я сохраняюсь. Сейчас всякий пожарный. Смотрим. Да, опять ты тупишь Наруто миссии смотрим сколько тут два процента аллилуйя 2% процента я прошел что за жесть почему почему такая жесть 12 миссий прошел из 100 почему два процента должно быть 12 процентов по, по меньшей мере какого вообще происходит я по не могу это бред происходит господи, что происходит вообще? так Uh, ранг А, наверное, выберу вот эту я, мисс так, джерайя, uh, давайте с или хотя, в принципе, мне хочется все пройти, давайте вот этот с джерайей, есть, есть, все, ого, сколько кролов и прям к джерайе, да, ну, сейчас соберу, будем приступать, блин, а, кстати, друзья, на карте появился красненький кружочек. Какой-то, наверное, коробок или ингредиент, Что-то там будет лежать сейчас. Сейчас проверим. Так, скролли. Скролли. О! Вы что, все, все подвешены, еще хотите сказать? о Это будет долго. Это реально будет долго. А, это у нас, друзья, ингредиент походу, для... Рамена. Рамена. И тем водосли из прозрачного ручья. Нет, это для магазина. Угу. Вот то что. Так. Я надеюсь, вот эти неподвешенные идут. Да, слава богу. Тут было бы дофига просто. Как я несусь, а? Подходить у света. let's go так где там джирай походу нас ждет э, на крыше блин Упал бывает так эти ай <свист> да! <свист> Опустись, -мо. Так, как бы мне туда взобраться, слушайте. Вопрос, конечно, интересный. Крыша тут вот мешает. А, вот там, наверное. Давай, бежи. Беги. Амен. Так, поворачивайся, господи. А -а -а. Вот он, божь ты мой. О. Ч с тобой? Сложная погоня, три боя. Миссия поймать жираю а -а -а. Нагендарный санин Джирайя! Что с ним, бой будет что ли, что будет? Что, что он так делает, это вообще? <свистит> О, как я обожаю Джирай, боже. Надеюсь, все у нас потом откроется, сможем за него поиграть. Ну, вообще, в принципе, в свободным бою Выберу я... Хочу полагать за Чоджи. Мерзу не умирал. Так... же все перерывные по 150 раз, мне уже надоело. Так, Ну поехали. Какой же он четкий вообще. Выти, хотя бы с одной полоской жизни. О, резал ему. жизнь наступает. Ух! Толстячок. О! Посмотрим. Получи. Это полное увеличение это его терминная фишка. Нифига сюда проехался по, по нем. Необычно. Это что, э, за сухарь можно съесть тут? Вот. <свист> <свист> прикольно! <свист> прикольно. <свист> прикольно и не дзюцу вообще необычно. Я чут же неплохо играю, вам скажу. А ты блин? Да. Криво. Достоять. Я про вообще забыл, что он существует, кстати. Так, нельзя ему дать в режим отшельника войти, иначе будет худо точно мне. Ого, жабой, жабой, Жабий мудрец. Да блин, да где замена? Эти помогают, поддержка. О, жесть. Так. Получилось! Получилось кое-как, друзья! же Акими, Акимичи. Акимичи, да, его. Фамилия. По клану жрет свои чипсы. Получилось. Ну как-то Джирай не особо сильно сражался, сражался что-то как-то. А, дальше бой. Второй. Испалился. А, а! а -ха -ха. Так, я думаю. Че? Вчера я был повержен. Используйте карту, чтобы найти его Вот, the fuck. Uh, так вот же он. Че он убежал? Джирай, ты меня Нет, я не расстраивай. Ты же не трус какой-то. Блин, даже на самой, на самой верхней точке.. Мы можем с вами... Ай, нет, уберись. Да уберись ты, неподходящий момент вообще. Мы можем с вами перемещаться, мне это нравится. За! Да! Блин, нравилось. Так. Вот нас стоит, Да уберись ты! Я нашел тебя! Что? А... Так, какаши. сказал какаши сенсей какаши так против какаши мне сажаться что ли походу да да как какаха так здесь я выберу попробую за кибу поиграть кого-нибудь вот так вот Поехали. Брейте, хотя бы саду полоской жить полностью заполните шкалу шторма. А -а -а -а, что такое шкала шторма? Это, наверное. Я не знаю, что такое шкала шторма. Ну-ка. Ух ты, какой но это! А, -а, -а, а, это, наверное, вот этом шкала, да, сейчас была? шкала шторма, что же шкала шторма, друзья, я понять не могу да блин, меня уже мочит он так ну так, блин, на, а кто за хранец? ох, как я его поймал, а а, наверное, вот эта шкала, друзья, это шкала ниндзюсу да? Вот я полностью заполнил ее. Нет, это не она была, значит. Значит, может быть. Это пробуждение. Я не знаю. Что это за шкала такая. Да ё-моё А, вот, у... А, это огненный стиль, вот это, да? Ну, блин, я хочу сделать ультимейт джулсу. Дайте мне ультимейт. Тимать близко что ли применяется я понять не могу похоже да ну давай Всё, никак а давай я должен его поймать ну что за дичь О, только не это. Потрясающе просто. Замечательно. Удивительно. Но ну, хотя бы ультимейт. Покажите мне и моим зрителям, а? Я никак не могу сделать. Все, тихо она. Так, вот, вот, вот. Наконец-то. В самом начале. Жесть мощно круто да наконец-то о даже достижение дали. А, закончите с ультимой что-то полный шкалой что ли или что? не, не понял вроде я не сухой его сделал я что-то не, не знаю так третий бой нас ждет он трудный самый упс ха -ха, я выиграл хорошая работа увидимся позже а так, он что, пошел из Тараш, что ли? <laughs> Было написано. Так, Джарайя проиграл. Опять его найдите. Что за what the fuck? Что за идиотская вообще миссия? Придуршная, тупая. Я не знаю, как еще назвать ее. А, просто тупо лазит пока что как Идиотом. Ну, извините, ребята. Вы ничего по мне не понимали? Да. Так. Идем. Морды. Господи, об землю! Тра та та та та та та я тебя нашел. Старый извращенец! Ты, снова здесь была. Вы поняли, что написано? Ты нашел мне снова! Так, что теперь? Опять с ним? Да, я Что за бред? выберу я Шино Шино Шинеку Шино не знаю кого-нибудь уже поехали ох, сколько у тут жуков ну, хотя бы с одной полосой... полоской жизни противника на силы атаки ну, понял о, новая арена кстати, эта арена везде есть, во всех четырех частях, друзья. Вот я и говорил, друзья, круто. В принципе, это было очень просто. Ну, я не стал показывать бой, в принципе, смысл этих боев. Ну, как бы, вы уже видели, как Джерайя дерется, более-менее. потом... Будем когда-то драться все равно с ним, и за него 22 тысячи... Должны были дать да, больше. Да! И снова ты выиграл... Бля. <смех> а -а -а, так. Конечно, без мата. Все, давайте заканчивать уже. Боже мой, сколько болтать можно. Пился какаха. Яху. Все. Опять скроллы, да боже мой. Ух ты, как интересно, тут они расположены. А, вроде никаких тайных штучек, трючек не появилось. Опять 2%. И что происходит с этой игрой вообще, друзья? Напишите комменты, кто знает, почему так происходит. Я понять не могу. Что требуется для того, чтобы проценты эти нормально шли? я не понимаю Это то бред если честно так в принципе с вами уже и скролл собрал дальше у этого чувака нету точнее не нашли мы случайно цветы голубые а вдруг нашли Я не даю да нет так магазины Пройдусь по магазинам, но для этого я сначала сохранюсь. Посмотрим вдруг я что нашел хорошего. Ну, друзья, в тем шопе в этом ничего не появилось, к сожалению, вот, не знаю, ничего нового. Меня опять просто выкинулось из игры, я не знаю, именно когда я нажимаю купить, меня выкидывает. Продать там можно, лист заказов, в принципе, активируется, они все нормально. Ну, там не с чем не взаимодействовать. Так, у нас появилось новое задание. Активировалось. <к webinars> появилось, активировалось. Тренировка ловкости. Ну, на дерево, наверное, взбираться надо будет нам. Да, миссия активна. Go, ready, go. А, так. За время. Тренировка. Это, техники нельзя. Тренировка ловкости. А, не сбираться, прыгать. Да знаю, я знаю, это знаю, 150 раз знаю, 150 раз, поехали, так, а, это метры у нас вверху, а то их закрываю, а, блин, так, еще с этими ловушками, так, ппи! да, детка, еще раз, еще выше, и еще выше выглядит, как я вижу. Вы только поглядите, это круто. А, блин, чё? А, здесь да я не могу попасть. Есть. Так, let's go. Все, почти. Да? И прям в дерево в конце. догнал я своих товарищей по команде. Далее. Так. Success. Что нас ждет? Далее. Опа, информатор. Синенький появился. Надо бы до него сбегать, проверить, что почем. Так, сначала я сохранюсь. Я, я реально боюсь! Все это заново, потом перепроходить что зайду и меня опять выкинет, а? Точнее, наоборот. Сейчас выкинет, если я буду что-то что проходить. Так, вчераку там вроде бы новый у нас ингредиент появился. и не появился да нет Вряд ли Так скролов много Все, все скроллы я собрал Здесь, знаешь, ждет какой-то чувачелла Кстати, этот чувак похож а... А... Из Барута На Канахамару, взрослого уже Чунин Таймот Какой-то Чунин Ч ⁇ он просит? д ранг. Активировалась миссия. Так. Активировалась? Правда? Или неправда? Правда. Сакура... Короче, потренируйтесь с Сакурой. Ну, короче, походу будет с ней драка. У аж сюда. Стоит, скучает. Доровенькие булы. Ч ты так испугался? Наруто, это ж я! Окей, давай потренируемся. Ч он так спувался, реально? Ть, странно. Трвка Сакуры, ради свои, своей любви к нему. Чего? Кому к нему? У Не них Наруто же. Она же любит Саска? беру Ина. Так, вот так, вот такая пускай мне команда. Поехали. Кстати, у Ина вот есть букет вот этот потрясающий. Я уже пробовал за нее чуть, -чуть играть. Так, вы несите по крайней мере три дополнительных удара сбитому врагу. Как это может быть? так поехали блин я заставку ничего а, вот цветочек, вот эти букетик короче два букетика это мощная штука это очень мощная штука я прям и на неплохо справляюсь а ч чё... ⁇ а ч ⁇ она не испробовала эти букеты пойти на воду ну давай замену подмену точнее что то как-то у не получается. Сбитому врагу-то наносить как... А, тут же ногой как-то можно ударить вроде бы. Я не знаю как. Ух, ты прикольно. Можно усыпить вот так вот. На время. Вот, вот так. Вот так вот можно да, сделать было. Давай, падай. Раз. И третий раз остался, вроде бы. Да! Да, получилось, прям под конец. Нет, это значит не, то, не тот какой-то букет, он... Вот-вот-вот, смотрите, вот! Вообще просто! Что это сейчас было? Нет, это значит она... Это не тот букет, он по-другому пуляется. Это ниндзюцу ее, Это ее ниндзюцу такое. Хорошо, давайте расскажем о нашей победе Асуме Сенсею. Асуме. Или Асуме, как правильно, не знаю. Круто. Вот этот букет вообще мне нравится. Он потрясающий Так. 13 points. XP. Так. Сосуки, да, я сосуки больше люблю. Тебя. Пока. Ну, зачем почему так? Почему сосуки? Опять там же скроллы, где их собирал до этого. А, ничего новенького особо не появилось. Давайте, наверное, последнюю миссию на сегодня. 2%? Господи, да почему? 26 XP, господи, тоже. Это какой-то ужас. Почему так происходит? А, следующая тренировка, опять же. Мастер контроля чекры. Чекры. Да, да, поехали Подъем, на все раз это будет Подъем Так Будем подниматься Такая Сакура Прикольно так стояла, друзья Опять вместе с Саски А, нет Смотрите Я думал Саски с Сакурой Странно так, я несусь. На Алене утром ранее Так, а мы поедем и потомчимся. Вот это вообще в канг-бут здесь было вообще просто нереально. и было что-то непонятное. Так. Опа, олен, видите, как можно пораскачить. О, здесь вообще четкая дорожка Так Вообще не Сусь. Вот так От души, друзья, это было круто Это было офигенно круто Получается, сколько я? Один раз врубился, да? И все может быть, даже ачивку дадут, если я ни разу не руби... не, вруб... не врубился бы, короче. Вот. Не знаю. Но это было классно. Это было классно. Ингредиент, Ага, красный. Появился. Надо бы мне его взять. Он у нас за этой потайной дверью находится. Бам. Мешочек. Соль. Мы нашли соль. Так. Ну, какая-то это была миссия. Дюжи, как говорится, быстрая, друзья. Может быть, что-то еще пройти. Кстати, прикольный значок такой здание Хакага. В виде этого Чебурашки или как Микки Мауса. Видите, как бы уши такие вот и голова посередине прям карты. Точнее, вверху как-то карты то еще и скроллов конечно много блин не знаю может быть, то, -то собрать их если они не наверху, а они наверху, да? нет, нет то есть вроде и рука просила их собирать насколько я помню так. есть и Рюка-сенсей Так, давайте я сохранюсь за одну Тут будет подойдет. Есть место сохранения Так, окей Сколько у меня скроллов? Ага, и денег столько у меня а, Дальше Дальше, дальше, движемся мы дальше а Дальше, у меня последняя здесь миссия 3%. процента, вот это да Вот это да, слушайте Офигеть. Так, что тут у нас? Финальный экзамен от Хатака Какаши. Интересно. И что за, за задание такое будет у нас? Сейчас посмотрим. Чу? Чунин экзамен? What the fuck? Да, Какаши Сенсей. Финальный тест Какаши. Проверка работы у команды. У команды день. <смех> Невозможно войти в режим пробуждения. Вызовите персонажа 4 раза. Поддержки. Без проблем. Вообще просто. Как два пальца в эту воду. <смех> Мы покажем вам нашу силу. Похоже, что мне не <смех> стоит ослаблять свою бдительность. Так... Да блин! Так, так, так, так, так, так, так, так, так все. Ну, короче, еще не вс. Такая просто куча малая Наруто. Так, нужно еще вызвать парочку. Раз еще вот все в принципе быстро понятно как кощенка его разорвал еще раз даже о, ну все короче друзья окей о как насчет того чтобы отметить нашу победу э, рама друзья так та та та та та та та и быстрое. О, генин тренинг, арк, комплит. как здесь надпись, так и там была такая же. Арк, что значит арк, не знаю. Чунин, экзамен, открыт. Мы можем теперь играть за Кахахатакакаши. -ка Наконец-то успелся хоть какой-то новый персонаж один. Боже мой, как это было долго. А, бокс тут вот, появился Короче, ну мы прошли целую полоску Получается, да, сколько 3%, 3% все так же а, Флэшбэк, я мог вернуться Чтобы, а, да, Новая полоска появилась, посмотрите Чунин экзамен Появился у нас Ага, вон Это все, конечно, очень Занимательно интересно Но пора заканчивать уже Получается, зелененькая точка у нас сверху появилась. Появился информатор. Один. Ну, пока что все. цветы я не нашел. О, кулинай. Здорово, куринай. И Наруто. Такая. <выс zatmeno> <с cool> Ой, Наруто, господи, хинато! Так, так она застенчиво прям отвечает, там всегда. Че, нашел, да? Да, нашел! Есть! Отлично! Красный мисо получили. Оу! Потрясающе! А, процент теста тоже не Вы что издеваетесь, реально? Бред какой-то. Так. Доступен новый... Реамин. Реамин с красным Да! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Да! Выполнена! Yes, sir! Круто! Чакра еще сильнее у нас увеличилась. Так. О, с, с, с Чем? С лавером? С лавером. лавером. Что за лавера еще такой? Отлично, еще один равен. So нашли, как сказать, ингредиенты для него. Отлично, супер. Потрясно, друзья, потрясно. Я понять почему... Не мог почему... А, вон-то чё, тут много цветков надо просто, этого задания. Ясно. Просто он горит у меня, и я понял, почему. Кстати, очень много солью. Много рамонов надо... ему доставить дедов, короче. Дофигища. что то какая-то жесть. Да безумие многое. Ужас какой-то. Дальше там что-то было. Новый продукт тут блокирован. Какой новый продукт? Рис в раме. Этого нет у меня. Ага. Ну все. Сажал все, что мог, как говорится. От души. Так. И информатор И еще зелененькая там точка А информатор у нас Это Ино, друзья Она просит нас найти Цветки какие-то а... Продать А какие нужны? Я не знаю, какие нужны Просто у меня по три этих Я боюсь сейчас продам И будет плохо. Не знаю. Сколько надо-то? Я что-то не пойму вообще. Сейчас для для рамы нам не требовались там цветки. Я что-то не понимаю. Хм. Шоп Надо работать цветами, короче Открыл свой, как говорится, бутик цветной Ну как-то это странно все Блин, и зеленая точка Блин, знает где мне до нее бежать, конечно Далековато Так И что тут у нас? Хрониконезия какаши, глава вторая Ну ясно, понятно Джуцу, инджутсу. Так, может быть, еще что-то пройти? Я уже не знаю, друзья. Но реально, как-то я разыгрался немножко так. Под конец уже. А еще одно испытание. Что-нибудь такое простенькое, наверное, пройду под конец. Давайте, да, наверное. Чунина, Начнем мы проходить постепенно гонку. Поехали. Сегодня экзамен на Чунина. Он проходит, э, пер, первый этап в э, лесу. Вокруг лишь враги. Экзамен на Чунина начинается. Ну, Вообще-то это твоя команда, как бы. Где-то враги. Не знаю. Поехали, поехали. Камон, гайз. Камон, на Да А, блин. Так, тихо. Осторожно. Воу. Тихо, давай, давай. Ляти. Это самолет. Let's go. Ай, чуть не убился. Еще эти ловушки огненные стоят. Чисто. Подожли какую-то бумажку, и она взрывается. Вот-то вообще. Разжакая. Так, почти я Дел. Отлично. Ищ, сквозь дерево прям. Вот и все Нифига делать. Опа! Ха-ха! Арачимару нас будет ждать это серьезно арчимар у нас перехватил это будет круто это что-то еще интересное вот вот только только сейчас это жесть полная кстати еще один информатор появился ого сколько там посмотрите скроллов ну короче друзья буду я собирать скроллы нет сейчас я схожу с к информатору с вами да я ж так не могу закончить миссию, но ну, будем заканчивать. Так, на сей раз информатор наша Сакура. Сакура, так. The Rank Mission у нас активировался. И что -то тут у нас? Ага, Тренировка. Ну давайте последнюю тренировку уж пройду. Так уж и быть. О, прям как раз здесь. К ней. Опять пообщаться. Зачем так сделано вообще, по-дурацки? Да да, да, давай, скорее Ну почему так долго? Давай. Основа движения ниндзя, контроль чаркер, забраться на дерево, тренировка начинается. Смотрите, у него руки, руки такие, ё ба нет, стой-моё, ну можно. Реально зак заколебала вот это все. Так, давай-давай-давай, да-да-да-да-да, всем понятно, всем ясно, уже давно им 150 миллиардов раз давно. Вместе с Сакурой будем забираться. Поехали. Ладно, будет сейчас. Это. Чтоб поднагаживать, не давать забраться вперед нас. Так, я не сусь, а. Верно, я сейчас режусь, 10%. И полина этот что-то не сразу помогает. почему О, теперь на себе откуда у тебя такая огромная как вы нас булава я не знаю хрень вроде oh -oh. бы как бы на позади нас но ловушки впереди нас это вот как называется скажите мы победили а ah, как и злится Ай, Жака. Готово. 5-13 поинтов дали. Все, и след простыл нашей Сакуры. Uh, ничего нового? Ну да, в принципе, только скролл остались Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось uh, Смотреть uh, Эту потрясающую, большую уже больше, чем предыдущую серию <с evaluate> Спасибо тебе, зрители, за просмотр Особенно эти прятки просто С ума меня свели Это просто... Ужас какой-то. Я лишь сейчас потратил просто на, ни, на, ни на что. А, спасибо, что смотрел. Поддержи Игровую Истину, поддержи меня лайком, подпиской, комментом. А также вступай в, группы, в группу мою ВКонтакте. Там классно. С тобой был я, парниша. Увидимся с тобой в следующей эмиссии в Наруто. Пока. Faster than Harari, yeah, I'm falling like I never spent Money, on a Jito, low up like Sifo Trying to get a smokey, but I'm trying